Приветствую, дорогие друзья, на моем канале. Сейчас я хочу на ваших глазах осуществить первый пуск нового водородного газогенератора для ювелиров, для мелкой сварки, для пайки, для высокотемпературного обжига. Эта модель называется HHO G1 ювелир. Сейчас я хочу произвести первый пуск этого газогенератора ну а в других видео я расскажу более подробно о том как он работает о его технических характеристиках и о его некоторых параметрах Итак, газогенератор имеет в своей системе систему углеводородного обогащения гремучего газа это абсолютно необходимо для того чтобы качественно провести сварку металлов для того, чтобы можно было качественно управлять температурой пламени, так как температура чистого пламени гремучего газа весьма высока. Она колеблется в промежутке от 2600 до 3000 градусов, в зависимости от того, под каким давлением подается газ в для того, чтобы можно было с легкостью снижать температуру вплоть до 800 градусов, добавляются жидкие углеводороды. В данном случае я использую растворитель BR-1. В простонародье этот растворитель называется бензин-галоша. Этот бензин подходит как нельзя лучше для этих целей. Заливается он в специальную емкость. Она находится вот здесь. Рядом емкость для заправки воды дистиллированной. Для того, чтобы вырабатывать, так сказать, газ из этой воды. Ну, а в эту емкость, как я уже сказал, добавляются жидкие углеводороды. То есть, в данном случае там залит бензин-галоша. Итак, первый запуск газогенератора. Ну, я... Хочу сказать, что достаточно неплохо. Неплохо газогенератор работает. А шумящее пламя и ярко выраженный голубой цвет свидетельствует о том, что сейчас в большей степени подаются пары бензина, пары углеводородов. Если убрать пары углеводородов и подать чистый гремучий газ, то характер пламени в значительной степени изменяется. Вот сейчас горит чистый гремучий газ. Тот, кто знает, тот знает, что гремучий газ а, горит очень тихо, а, струя пламени тоненькая, а при добавлении а, углеродной составляющей пламя начинает издавать шипящий звук, и пламя окрашивается в голубой цвет. Да, газогенератор отлично работает. Ну, на этом видео буду заканчивать. Как я уже сказал, позже я сниму более подробное видео, где я очень подробно расскажу о новой модели газогенератора HHO G1 Ювелир. Всем пока!